Люблю супы на основе бобовых, они всегда сытные, с большим содержанием растительного белка и имеют запоминающийся вкус, еще больше люблю супы пюре, а здесь эти две вещи соединились, попробуем. Сейчас вы узнаете о том, как приготовить фасолевый суп с беконом, нежный тающий во рту, с пикантными хрустящими ломтиками мяса сверху, и как всегда такое сочетание текстур играет в плюс, ко всему этому добавляются и другие овощи которые делают вкус разносторонним, только не забудьте заранее замочить сухие бобы. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Заранее замочите фасоль в воде на пару часов, после этого обжарьте бекон до золотистой корочки, лук, морковь и сельдерей нарежьте мелкими кубиками. 2. Затем в оставшийся жир из-под бекона выложите нарезанные овощи и немного соли, обжарьте их в течение 8 минут, помешивая. 3. Потом добавьте измельченный чеснок, перемешайте и готовьте еще одну минуту. 4. Далее добавьте сахар, фасоль, томатный соус и куриный бульон. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Доведите суп до кипения, а потом варите полтора часа на среднем огне, посолите. 6. После этого превратите ингредиенты в пюре. 7. В конце верните суп в кастрюлю, подогрейте его вместе с беконом и подавайте. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда фасоль 450 грамм сушеные белые репчатый лук 1 2 штук бекон 8 ломтиков морковь 2 штуки стебель сельдерея 2 штуки томатный соус 240 миллилитров вода 3 литра куриный бульон 1800 миллилитров чеснок 1 2 зубчиков сахар белый 1 щепотка соль полтора чайных ложки черный молотый перец 0,5 чайных ложки, количество порций 6,8. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачного дня!